В конструкциях многих физических приборов имеются линзы. Именно они преломляют падающие на них лучи и позволяют получать изображение предметов. Линзой называют прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями.